Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. Об этом в среду, 13 мая, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее в ведомстве заявили, что из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в текущем году проведут только для тех выпускников школ, которые собираются поступать в вузы. При этом Кравцов уточнил, что школьников не будут ограничивать в выборе количество дисциплин для сдачи. Как правило, помимо русского языка выпускники сдают не более двух экзаменов. При этом у них есть право выбирать то количество экзаменов, которое будет им необходимо для поступления. Вузы самостоятельно определяют количество экзаменов, на ту или иную специальность. Ранее Рособранадзор внес предложение о переносе проведения ЕГЭ в 2020 году. Ведомство предложило провести экзамены с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. При проведении госэкзаменов будут учтены рекомендации ведомства по безопасности, число учеников в аудитории уменьшат, помещения продезинфицируют.